Это пустыня, мой дом. Враги приходят сюда и не возвращаются. Они не понимают пустыню. Они не понимают, как она дает жизнь и как отнимает. И они умирают, а мы становимся сильнее. И мертвые уже не могут поделиться новоприобретенной мудростью. Так что захватчики приходят снова и снова, пытаясь отобрать наши земли и наше богатство. А вместо этого богатство рекой течет в наши земли. У нашего народа всего один недостаток – любовь к золоту. Богатство слаще воды и сильнее меча. Любой меч можно купить за золото. За золото можно купить тысячи воинов. А с помощью тысячи воинов можно создать империю.